свети сам. фонарь ключи снимаю мини экскурсия так движные ящики а, полочное пространство это рабочее пространство а, сюда устанавливаются оборудование, а, ниши для какого-то инвентаря, вот у них очень много. Так, в форме яблока. Ну вот, и дверца для продавца не, непосредственно. Так. Выглядит очень круто. Вот так это все у нас выглядит just